Ты не попадешь? Ай, а да более Давай через шапку, а? Я не знаю, если я попаду, блядь. Спонсор попадает... Найк, Найк. Найк, цель. Слышь, ты короче, официально. только стой, я сейчас целюсь, целюсь, целюсь. Так. Так, идеально это... я готов. Давай, пожалуйста. по жесткому. Ну сильно, конечно. ну конечно, либо, блядь, на все бабки, либо нет. Чивак! Нормально нет, я выгляжу? У тебя сильная может быть. Не, не будет. А не будет, я тебя не буду. попробую. Там ну, ты что, гонишь? Попробуй. Нет, сильнее не. Сильнее, вот так стукни. Ну давай тебя кисло. Стухни сильнее себя. Нет, давай кидать. Так сильно, подпишись. блядь, да. Да, не очень сильно. Только если. Давай. Та да давай давайте сильно, блядь попробуй. Нет, давай сильно. Не, пробуем. Сильно все. давай. Тест, тест. Сначала тест. Давай. давай. Скажешь потом. Да, да попадешь. Все. все тихо, Вася, сильно, все. Ну, а ну понял, будет. Я знаю. Что ты ж дай? Найд, в найк, целька, Так я ему уже. най Понял? Найк нам бабки дал. Понесы да кидай. Ну вс, короче, Ва Ва Вася, по моему. по-моему. Ты снимай сюда. Вася, Вася, Вася. Вася, я тебя пишу. Вс. Хэм. Нет, нет, Андрей, ты нас с снимай. Я, я могу... тебя очень прошу, не попади в центральную часть, потому что ну, понимаешь, что нужно быть. А Сильно. ты? А тебе через голову наклони вперед. Давай. Сильно. Вася, готов? Я пишу. Подожди, вот, Андрей пишет. Готов? Сейчас я чищу партнер. Давай. Готов? Отсчет. Отсчет. Один. Два. Tira a voz! Já deixou, Bratão. Pode. deixou, ну, да, он Оно больно по, по кисти, э больно и, и вмазало бровь, блин. Ты куда целился? В этот, в давай еще раз. Не, нахер, не сюда я, сюда, я, не давай я тебе. <смех> <смех> давай, ты веснул апельсин, подумай. Давай еще раз. Не, <Вы смех> не, все, нахуй. Что это за деньги было? А на ты вообще согласился. А, я понял, это ты типа понял, чтобы карма у тебя, да, была? Ну, типа, апельсиновая перед, карма. Перед да. девушкой, которая, ну, типа. Какая девушка? Да вы замахались мне, мать, я тебя сейчас апельсин.